Доброе утро, вечер, день и ночи. Знаю, что у вас там, тема сегодняшнего онлайн-гадания. Что надо сделать, чтобы найти свою любовь? У нас будет 10 вариантов, поэтому выбирайте один из любых вариантов, вы можете даже несколько, по своей интуиции. Выбирайте один из 10 вариантов. Здравствуйте, кто у нас выбрал первый вариант? Первый вариант у нас шестерочка чаш в основе давайте еще две, карты, чтобы узнать некоторое ощущение направленности информации ой дорогие мои немного здесь я бы шестерку бы чаш от отрегулировала к моментами к моментам Вспомните, какая вы есть. <смех> Вспомните, какая вы есть, кто вы на самом деле, что вы хотите на самом деле-то. А хотите ли вы того или и этого, либо другого? То есть здесь некоторое, почувствуйте некоторое внутреннее ощущение по отношению ко всему вашему окружению, по отношению к другим людям. То, как вы к ним относитесь, то, как они относятся к вам. То есть задумайтесь немного над тем, что вы чувствуете в своем некотором мире. То, что вы хотите, чтобы это было рядом с вами. Просто моментами, я бы сказала, здесь задумайтесь. О том, что вам бы хотелось знать, о том, что вам бы хотелось чувствовать в отношениях. То есть представьте. Визуализируйте, почему вы, собственно, и нет. Потому что здесь я, я не скажу, в чем тут проблема, потому что, в принципе, здесь не о проблеме речь, а просто о некоторых внутренних ваших ощущениях по отношению ко всему миру и по отношению к самой себе. А вспомните о своем внутреннем ребенке о том, что вам бы хотелось. Какие-то вспомните о своих мечтах, желаниях, потому что, через возможно, эти мечты и желания, вы и встретите свою любовь. Поэтому давайте далее у нас, соответственно, вот так вот, это все пойдет у нас к следующую. Давайте далее, значит, здравствуйте, кто у нас выбрал второй вариант. Давайте посмотрим у нас, значит, пятерочка кубков. Надежда есть, дорогие мои. Надежда есть, просто надо все пережить, просто надо прожить какие-то моменты дабы как-то улучшить себя возможно дорогие мои кому-то придется здесь что-то ожидать либо упорно до чего-то идти расти и двигаться поэтому дорогие мои возможно займитесь теми какими-то делами которые присутствуют в вашей жизни которые не требуют отлагательств в вашем плане найти любовь очень даже можно даже сколько бы вам не было лет с вы состоянии бы духом не были просто надо что-то пережить в вашей жизни чтобы искоренить немножечко эту пятерочку кубков на пятерку кубков там напоминает что есть то что позади нас есть то что мы не замечаем либо от того от того чего мы отвернулись и пока что по рыцарю Пентакли, по тройке жезлов, делайте то, что вы умеете, делайте в том направлении, куда вы хотите, ну, и ваша, возможно, также некоторая судьба, личная жизнь любовь на этом пути может встретиться, и корабль может как раз-таки осчастливить когда-нибудь и вас. В вашем же порту, поэтому, дорогие мои, надежда тут есть, ее может не, ее не может не быть, поэтому давайте, давайте занимайтесь всякими делами, потому что все-таки они должны быть сделаны, все-таки у нас рыцарь жезлов и троечка, э, рыцарь пентаклей и троечка жезлов. поэтому, дорогие мои, пожалуйста, не отчаивайтесь, все у вас будет в, в лучшем виде, поэтому и не бросайте, не опускайте. Руки. Давайте далее. Здравствуйте, кто нас на выбрал третий вариант. Девяточка Пентакли. Так, так, так, да, мадам. Прям финансово-финансово здесь. Что здесь финансово? Финансово королеву кубков и императора. Давайте подумаем над всякими нашими интересными финансами. Чувства-чувствами о финансы и о том, в каком вы положении сейчас находитесь, это очень имеет большую ценность. Обратите внимание то, чем владеете, то, чего вы достигли в данный момент. И то, что вам бы хотелось, каких высот бы достичь. Вот на это я бы сказала, вам стоит сейчас обратить пристальное внимание. Чувства чувствами, любовью, любовью. Но любовь приходит очень сильно тогда, когда вы очень многое достигнете в жизни, а не на первых порах выскочили замуж, а там достигнется. Это так особо не работает. Если и работает, ну, придется там много чего перелопатить. Поэтому, дорогие мои, давайте о финансе, о финансах, о личной жизни, конечно, помнить надо. Но все же о том, на чем вы стоите, на чем основано ваше предубеждение, а что вы хотите от жизни и какого мужчину в жизни хотите, если э, вы не обращаете на такие вещи э, Внимание ваше, вот это может очень сильно влиять на нахождение вашей второй любовной половинки Поэтому, чё, что владеем, чего достигли, идем к вершинам Возможно, запариваемся своей финансовой независимости И о ней надо подумать, а личной жизнь, она приложится Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так Давайте дальше у нас, значит, раз, два, три Четвертый, четвертый вариант, король Пентакли. король Пентакли. соответственно, ага, король Пентакли и суффи. Дорогие мои, а кому-то в этой, в этом, в этой, в этой стезе, в кому-то в этом варианте, дорогие мои, почивать на лаврах порой иногда стоит, чтобы возобновить какие-то свои силы и подумать над тем, а и похвастаться тому, чего вы достигли. Поэтому король Пентакли, императрица, девятка, кубка все-таки обратите внимание на себя, обратите внимание на свои желавры, обратите внимание на то, чего вы в принципе заслуживаете. Если хотите, возможно, есть такие люди, которые могут дать вам какие-то определенные советы жизни, либо определенно как-то приглянуться. Поэтому, а возможно, просто э, здесь присутствует любовь в жизни, э, здесь присутствует Присутствуют те люди, и просто хочется еще <смех>, каких-то людей, либо чтобы этот человек стал другим, да? Ну, как вариант. Поэтому, возможно, чуть-чуть стоит почевать на лаврах в этом случае. Обратите внимание все-таки на самого себя, либо на саму себя. И также на людей вокруг вас. Возможно, совсем рядышком ваш люд-человек э, всей вашей жизни и присутствует э, вокруг вас. Давайте дальше. У нас шестерка у нас король жезлов. Король жезлов в совете. И давайте у нас значит, рыцари-девятка. Не сдаемся, не сдаемся, неустанно идем, боремся. Свиданки, если что, не забываем насчет этого: что личная жизнь просто так она. Барабашка, что личная жизнь значит, она просто так не наладится с какими-то вашими идеями, с какими-то вашими устоями. Дорогие мои, идемте, идемте в мир, идемте в жизнь, знакомьтесь с другими людьми, идите на свидание, не пропускайте свою жизнь ради какого-то одного человека. Просто идите в этот некоторый полет души, чтобы вот не страдать и чтобы потом уже не сожалеть. И все-таки для того, чтобы э, у вас было некоторое э, ваше любимое счастье, храпящее под боком, надо что-то для этого сделать. Поэтому, дорогие мои, здесь знакомство, другие люди, а возможно просто молодой человек, от которого вы отмахиваетесь, либо которому вы не доверяете, может как раз-таки быть вашей некоторой половинкой, а вы, как самая нормальная у нас герцогиня, просто этого плебея не замечать. Поэтому, дорогие мои... Здесь давайте с песней, с другими людьми, с другими мужчинами. Знакомьтесь и не отчаивайтесь. Поэтому как-то. Так, давайте дальше. У нас это у нас ä, пятая, значит, шестая позиция. Здравствуйте. Шестая позиция. Страшный суд. Что же вам такое решить-то надо по страшному суду? Ну давайте. Страшный суд, пожезлов, а кому-то просто какое-то предложение принять наконец-таки надо. Страшный суд, пожезлов, король Пентакли, дорогие мы, оглядываемся назад, оглядываемся вперед, оглядываемся на всех. За, возможно, просто что-то надо решить с каким-то молодым человеком, который к вам стучится. Может, также просто уже выгнать какого-то молодого человека уже давно пора. Поэтому у каждого здесь своя ситуация, но при этом, возможно, просто обращайте на внимание и на знаки кто будет стучаться к вам либо проситься к вам либо э, просто проситься куда-то в, в, в уборно а вдруг а мало ли поэтому обращаем внимание на знаки решаем с какими-то людьми которые вам мотают голову либо наоборот к вам стучаться алю пожалуйста примиять я тебя люблю а ты меня не видишь поэтому что-то решаем, что-то делаем, а не просто сидим на попе ровно. И обращаем внимание на знаки, на людей вокруг себя. И на то, что вам говорят мужчины, и на то, что от вас хотят женщины. Обратите, пожалуйста, на это пристальное внимание. Но здесь надо что-то решать по-любому. Если еще раз напомню, если у вас какие-то надоедливые поклонники, если у вас какие-то бывшие, то, пожалуйста, с ними надо что-то решать. Либо в плюс, либо в минус. Поэтому я уже думаю, что вы сами за себя решите. Но при этом обращайте внимание и на других людей. Все у вас тоже может получиться. Поэтому тоже может все-таки по страшному суду. Я бы могла бы сказать, не пропускайте каких-то людей просто мимо. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал седьмой? Блин, да, седьмой, восемь, девять, десять. Да, седьмой. Так, совесть, совесть, <смех> совесть. Что у нас здесь? Совесть, так, справедливость, рыцарь, десятка мечей. Так, совет. А кто-то здесь заслуживает любви. Вы точно? Вы, а вы точно ее заслуживаете? А не хотите ли вы многого чересчур, чтобы вам все было на блюдечке с голубой каемочкой? Вот здесь прям хочется насчет справедливости. А вы думаете, что а, просто так найти любовь? А вы думаете, что просто так найти какое-то уважение у человека? Вы думаете, все так просто? Или все-таки что-то надо сделать для того, чтобы что-то было? А возможно, просто что-то надо отпустить и что-то с чем-то закончить, только потом что-то войдет в вашу жизнь. Пожалуйста, рассудите, пожалуйста, свою жизнь и над своей личной жизнью подумайте с чистой, с чистой головой и с чистой совестью. Заслуживаете ли вы этого счастья или просто вы думаете, что он кто-то его должен, кто-то его до, должен, это счастье, запихнуть вам в сердце, чтобы вы возрадовались этой жизни. Поэтому, дорогие мои, а вот подумайте, заслуживаете или нет. А... Может быть, надо с чем-то закончить, либо какой-то надо путь прервать, чтобы начать что-то новое. Пожалуйста, задумайтесь над вашими шагами и на то, как вы ищете эту любовь. А ищете ли вы ее вообще? Поэтому, дорогие мои, вот здесь вот надо, а подумайте, а подумайте. Вот такой некоторый маленький мини-совет. Давайте дальше. А, это у нас какой-то, подожди, седьмой. Седьмой, восемь, дев... не, не, не, это восемь. Восемь, да. Семерочка, пентаклей. Давайте. Семерочка, пентаклей, Ой, ну верь, верь, верь же, верь, верь, жди. Прям любовь и голуби какие-то. Ладно, семерочка. чего вы хотите, это на самом деле то, что вы хотите, или это просто какой-то некий плод вашего воображения. Здесь я немного подковырну вот с таким моментом, хотя вроде как и простые карты, надо и подождать. Но здесь у нас иерофант, и все-таки влюбленные. Что вы делаете для того, чтобы это все было? Что вы делаете, чтобы наладить какие-то отношения, либо найти свою любовь? Возможно, вы просто нервно курите сторонки и ожидаете своего принца, пока он придет? Может, вы, вы просто прозябаете жизнь зазря? Пожалуйста, рассмотрите свою позицию в данном контексте. А немного ли вы хотите от молодого человека? А может быть, совсем вы как-то, может, пребываете в ожидании Белого Принца, какого-то, хоть на каком-нибудь коне. Дорогие мои, это, конечно, ожидания какие-то, это, конечно, здорово и классно. Но разве жизнь построена из ожиданий в этом плане? Поэтому, дорогие мои, здесь вот как-то надо насчет вот того, чего вы, как вы делаете и с чем вы не примеряетесь, и чего вы хотите, надо немножечко разобраться и подумать. Поэтому, дорогие мои, давайте далее. Здравствуйте, кто нас загадал? Восьмой вариант. Вот Восьмой, так ты знаешь, без перерыва. Восьмой вариант троечка. Троечка. Так, двойка Пентаклей и справедливость. Дорогие мои, а каких мы хотим? Может быть, мы совсем в легкие отношения хотим, а никакие другие не приемлем. Может быть, мы только рассматриваем какие-то определенные отношения, а другие ⁇ да зачем-да нафиг ⁇ Здесь может такое проиграться. Посмотрите, что вы на самом деле хотите. Какие вы отношения хотите? А хотите ли вы отношений вообще? Может стоит подумать и разобраться над тем, что на самом деле для вас важно в данный момент? И важны ли вам для вас... В данный момент эти же отношения. Важна ли это та любовь? Либо, может быть, есть какие-то определенные дела, чтобы жизнь более благоверно к вам относилась, более была... Благостные, либо счастливый, дорогие мои, потому что здесь вы можете выбирать не то, либо могут вас выбирать не те, которые хочется. Поэтому подумать, подумайте над тем, что именно в вашей жизни, возможно, надо урегулировать, чтобы что-то появилось, либо как-то остановиться в чем-то, чтобы что-то просто произошло. Подумайте над своими телодвижениями и над тем, куда вы двигаетесь, то, чего вы хотите от жизни. И то, к чему вас все-таки располагает некоторая ситуация Подумайте, может быть вам заняться другими делами А любовь-то, она все-таки придет вовремя Поэтому давайте, дорогие мои, давайте заниматься-то Всякими интересными делами Давайте десятая пози позиция у нас Трезвый ум, мысли, мысля Ясна мысля, ум У нас много у вас карт Окей okay. Окей, okay, ну давайте Все-таки давайте, значит, э -э. дорогие мои, вот здесь у вас путь к вашей любви, чтобы ее найти, может быть, даже внутри себя, а не другого человека. Вам для этого надо ясно мыслить, то, куда вы движетесь, ясно понимать то, что вас смущает, то, что вас приводит в некий конфликт. Здесь очень сильно вас, вам нужно понимать, это самое главное, то, кто, что, кто сделать счастливый и что именно сделать счастливым. Также, что делает вас несчастным человеком по жизни. Пожалуйста, задумайтесь над какими-то вашими личными внутренними убеждениями и ограничениями, которые не дают вам ощущать любовь либо дарить ее. Поэтому вот я бы сказала больше как-то так. Поэтому спасибо вам за то, что вы досмотрели видео до конца. Я желаю вам от всей души найти свою любовь. И всего вам самого наилучшего. Пока-пока.